Мыльный массаж проводится в и отличается от обычного масляного массажа обилие мыльной беды, на основе которой и проходит массаж. Просто вместо масла используется мыло и лыка березовая. Соответственно, помимо того, что массируется тело, оно еще одновременно и моется. Да, происходит глубокое очищение кожи, своеобразный пилинг. Процедура называется моечка, мойка, и также проходит мыльный массаж. Эффективность мыльного и масляного массажа не, не одинаковая, ничем не отличается. Но единственный Его... минус масла, наверное, в том, что он закупоривает все-таки, поры. Да, да. После масляного массажа хорошо пройти в варную и прогреться, чтобы поры очистились. Массаж с использованием банного выка и у нас банного было очень популярная оздоровительная процедура разминание всех групп мышц. Также мы проводим мыльный массаж всего тела, не только все, это ноги, и передняя, задняя поверхность ног, спина, руки. То есть задействуется да. все массаж мышцы мы в По медицинским показателям желательно обращаться в лечебные учреждения. Вот отличный кадр. Вань, как ты там? А Сейчас пять секунд пауза. Как Так, так, кто будет это, это, это в полсилы, но еще долго. Будьте здоровы! Да.